Расставание на тысячи лет и свидание в антрактах войны. Раставление на тысячи лет и свидание в антрактах войны. Пусть за мною плетется беда, ты не верь, что спасения нет. Ты же помнишь, в трамваях всегда отрывал я счастливый билет. Ты же помнишь, в трамваях всегда отрывал я счастливый билет.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 я б, конечно, тогда предпочел Гриф, гитары, Цевию АКС Я б, конечно, тогда предпочел Гриф, гитары, Цевию АКС Но опять выполняя приказ Мы шагаем навстречу судьбе До свидания я в следующий раз Допою да, эту песню тебе До свидания я в следующий раз да пою эту песню тебе